Рекомендую покупать Steam Pay только в описании к видео, Иди видео. Всем покусики. Я тублюда и Чмо проклястое. Так говорят абсолютно все блогеры. Я тублюда и Чмо проклястое. Я тублюда и Чмо проклятые. Я тублюда и Чмо проклястое. Но они пиздят. Ири, понимаете, мой контент шутки проплатил. Поэтому, когда я нахожу тех людей, которые меня поддерживают, это однозначно всякого рода хуиз. Если вам этот ролик понравится, то Твоя маленькая квадратная сальница... Существует конченная тварь, ты кмок, и ебала, вот бы мой дрыщ тебе разбить. Самое богугодное занятие Бог, а в ебальнике разбивать. И вообще самый лучший способ дрыща в ебальнике разбивать. И вообще я ублюдок или чмо. И вообще не самый лучший способ мою падшую душу привлечь к религии. И вообще пошел нахуй. Тубой. Мудак, ничем твоя консоль функциональнее, лучше ебаный блять, чем вот много, много твоя ПК. Консоль из ПК намного только GTA 5GR и на ПК существует, и включительно Кольник, Даун, школьник Down, школьник Тувой. Я полностью понимаю этих людей. вам купили компьютер. Снова купили компьютер. И вы снова себе купили компьютер. Вся ваша жизнь это компьютер. Несмотря на анаграмму его имени, он не является тем, кто должен был остановить восстание машины и перезагрузить матрицу. Так, и кто же тогда тот избранный, о котором говорилось в пророчестве, спросите вы. Избранный это... Это я. кошка нахуй, которая, блять, дохуя жизни имеет